наши претензии к миру, есть обратная сторона наших же собственных комплексов. Всегда. И чем больше этих претензий, тем больше комплекс. Человек, у которого комплексов внутренних нет и претензий к миру не имеет, а чего собственно. Надо. Поэтому все ваши книжки которые вам оказалось лень протирать, да, рано или поздно дезинфицирующим средством, пылесосом, языком, как угодно. Но придется вам их вымыть, потому что это все ваши блоки, это все ваши шаблоны, которые вы когда-то положили в свой собственный ментал. Он у вас очень умный, он у вас такой умный, но все это в каше абсолютно, абсолютно бессистемно. Это даже хаосом-то в чистом виде назвать нельзя, это бардак. Знаете, в русском слове означает бардак. Они вроде бы может быть и расставлены по полочкам, да? но вы сами не знаете, где у вас что. <свят> да, <свят> да, да, да. То есть не будем называть это непотредство благородным словом хаосом, мы будем называть это просто отсутствием порядка. Отсутствием порядка прежде всего в своем собственном ментале. Вы столько всего выучили, вы столько всего знаете, вы столько всего всем, всем овладели, а на практику применить не можете, и это будет ваша гиперзадача, вам всех говорит. Возьмите каждое свое знание, как книжку, раскройте, почистите, может, деньги где найдете, но ну, у нас обычно всегда между страницами лежит, как используем обычно собственную библиотеку, как банк, как сейфовое хранилище. Вот найдете там что-то забытое, заодно много чего повспоминаете, пора уже делать большой перепросмотр собственных знаний. Не учиться учиться, учиться как завещал, да, а все-таки остановиться в какой-то момент, да, сказать, я так много знаю, давайте количество уже обернем в качество. Да, потому что вдруг выяснится, что у меня пять книжек одного, одни, одного, это, одно, один и тот же экземпляр по всей библиотеке раскидан. Зачем в таком количестве мукулатуры держать? Освободим место для новых знаний. А вдруг выяснится, что огромнейшее количество мукулатуры, которое сейчас уже вам кажется не просто неинтересной, а смешной и глупой. Совсем не место ей в вашей внутренней библиотеке. Вот это вам намек от Хель, приведите в порядок свой ментал, там много мусора, не ленитесь, это дело благородное. Вот стенки, да, то есть делать вид, что у меня чистый внутренний мир, протирать стенки, это самоуспокоение. Потому что основной внутренний мир кроется в вашей библиотеке, ту, которую вы копили годами. Вот Кейт молодец, как мне нравятся ее эти подсказки. Супер просто, спасибо. И очень хорошо, что вы вот такую форму взаимодействия с реальностью нашли. Не из-под тяжка, да, не задавливать в себе, да, не, не взывать к мировой справедливости, то есть к общей системе порядка нажаловаться. Да, а если вам что-то не нравится, вы берете и переделываете, зная, что у вас на это хватит сил. Таким образом, делая сразу, мы преодолеваем внутренний комплекс, который не дает этого делать. Обратно. Вы сделали все очень правильно. Сделали все очень правильно. Вы добились своего результата и не стали задавливать внутри свое собственное недовольство. То есть вы позволили вашему комплексу проявиться и только за счет этого вы его осознали. Всегда теперь так поступайте, возьмите себе как за правило, за гейс. Если вам что-то не нравится, говорите об этом сразу. Если некому сказать, выйдите не знаю, там, на улицу, в чисто поле, наберите первый попавшийся номер. Да. Говорите, Слушайте, я вам, вот, вам сейчас хочу сказать, потому что вот это накипело, накопилось. Да, и очень хорошо помогает на этот случай, правда?